Hi guys, welcome back to another video reaction. Let's go to our favorite country, which is Russia. Private and especially our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is the whole world leads with NATO. Wild mass of brave warriors near the northern borders of Russia. And credit to that also with a video to barricada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 Uh, sharing with this video to your friends and your loved ones also. Some little information with regards to this video. This is the Russian have a bad habit of discrediting their enemies. Home W Churchill. I think that was a like a quote unquote uh, something that we don't like from Russia. But let's see on this video what are your thoughts with regards to this amazing and incredible video, guys. Because you know Russian are knows better than me, so that's why I make this video reaction so that people can see and can leave their comments. What are there additional information with regards to this uh, video, let's get to it. Enjoy with this amazing wow. uh, video And to all of you guys. В этом видео вы узнаете, как трагикомично прошли учения доблестной военщины НАТО в Норвегии. Попрошу всех держаться до последнего и не смеяться погнали учение военных блока нато трайден Junction 2018 по людскому и техническому задействованному составу крупнейшие за всю историю проведения подобного рода военных мероприятий задача была озвучена такая объединенной коалицией войск а это около 60 тысяч военнослужащих при поддержке 70 кораблей 250 самолетов и 10 тысяч всевозможных наземных средств от велосипедов до танков захватить оккупированную агрессором территорию надеюсь никому не нужно подсказывать какую страну в подобных учениях представляют агрессором в составе вояк осуществляющих освободительную миссию представители не только 29 стран входящих в альянс но и крутившиеся неподалеку шавки вроде швеции и финляндии австралии и иордании грузии и украины их тоже взяли на это святое дело в качестве пострадавших выступали северная и центральная части норвегии Роль агрессора выполняли солдаты США, Канады и Швеции. Последних брали как проводников, знакомых с местными условиями. А теперь самое интересное как доблестные вояки НАТО справлялись с поставленной задачей. В начале учений ударили морозы, минус 15 градусов по Цельсию. Oh. Кто бы мог такое предположить? Оказывается, в северной стране в ноябре бывают заморозки. Это сразу отсеяло теплолюбивую составляющую войск. Они просто не брали в поход зимнюю форму ah. одежды и все прочее для преодоления холодов свалили себе где теплее небоеготовые испанцы, славянцы и голландцы. В теплой Италии решил остаться и не прибыл к войскам главный командир всей этой заварухи, американский адмирал Джеймс Фого. Не прибыл также десантный корабль «Ганстон Хелл» ВМС США. Он не смог обойти штормовой фронт. В результате сорвавшийся с десантный катер раздолбал внутренности корабля. Еще отсутствовали два фрегата-близнеца «Галифакс» и «Торонто» канадских ВМС по причине пожара в машинном отделении у первого и в результате обесточивания из-за поломки всей энергосети у второго. А на берегу разворачивалась своя драма. Турки увидели фото основателя своего государства Ататюрка и нынешнего султана Эрдогана в числе врагов демократии. Рядом в методичке по врагам демократии красовались Путин, Аятала Хамени и Ким Чен Эн. Турецкие солдаты и офицеры обиделись, что не мудрено, и покинули учения в полном составе. Остальные все-таки высадились. Дальше произошло непредвиденное. Норвежские дороги, тоннели, эстакады и прочее дорожное хозяйство оказались не для танков НАТО, так как поля и кюветы вокруг им двигаться не позволили. Так что танки встали, но остались различные бронемашины. Вот на них и стали гонять доблестные войска сил добра. В день доходило до трех ДТП, в результате которых много обочин было завалено броневиками. Учения шли, но наперекосяк. БТРами пользоваться запретили, ибо много потерь для мирного времени из-за скользких Оу. дорог, алкоголя в крови и наличия движения на дорогах общественного пользования. Пехота страдала от отсутствия туалетов и засирала в полном смысле слова не только леса и поля, но и города. Пошли жалобы со стороны освобождаемого от оккупантов местного населения. Учение пришлось сворачивать последней каплей стало потопление норвежского фрегата Хельге Энгстад, он столкнулся с танкером и теперь лежит на дне, но главными действующими лицами стали британцы, они так и не смогли вступить в бой и не потому что враг силен, они его даже не увидели их механизированную колонну тормознул фитоконтроль. На колесах и гусеницах, как сказали норвежские чиновники карантинной службы, вы привезли землю со своего острова, а это может привести к фитобиологическому заражению нашего государства. Хотите верьте, хотите нет, но доблестные войска ее величества так и не двинулись с места и по окончании учений, так и не разгрузившись, отвалили от берегов Норвегии к своим туманам. И это все при том, что мы, Россия, их главный враг, на войну не явились. Что же они будут делать-то, если решат подойти к нашим отнюдь не ласковым берегам? Wow. This is truly an interesting video. showed how the NATO having their exercise to think some of the members of NATO was not ready to do the exercises because like they are not ready, they are not thinking in going to the exercises of what are they are going to do and what they have to bring. Especially in the weather condition. It happens in November and some of those that they just left gathered together and have their exercises to be trained more in accordance in preparation in future war maybe and seeing this video why the reason that they're going back and just like uh, making the mess in the road because they are not ready for the temperature imagine 15 ideal temperature for winter one not cold and two seconds snow does not melt on the roads the car is clean goodness gracious it should be uh once the country Once the country is sending and sending their military or soldiers to have the exercise in like part of the members being part of the members of NATO you should be ready and like knowing of the weather conditions of what they can uh, be there for training and what they have to bring and what uh have not and that's really interesting seeing this video it was truly uh, like a big mess. And guys if you have some additional uh, additional information with regards to this exercises of the NATO that we treat this as a NATO mess in making such exercises and I really want to hear also with you at the comment section what are your thoughts with regards to this video and if you enjoyed watching with this one and if you do and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video i'll put in the description box below if you like this video guys same as i did just give a massive thumbs up like and share subscribe also to my channel this is jundi's vlog i'd like react saying stay humble and positive if you want to connect my social media account is in here if you want to connect my to connect my second channel so in the description box below thank you so much private and spasibat or russian friends have a good day everyone bye bye my god bless and see you in my next video react